Привет! Это анонс дистанционного курса онлайн-мастер, который стартует 1 февраля. Никто до нас не делал подобных продуктов, и вам обязательно надо пройти его, если вы хотите быть мастером татуажа, но еще не уверены, что у вас получится. Вам не надо никуда ехать, тратить деньги на дорогу и отель. Вы все можете сделать онлайн. Мы потратили два года на создание и доработку этого курса, пока не стали уверены, что стать мастером татуажа онлайн действительно возможно. Если вас плохо обучили в другой школе, и вы не можете нормально работать, я рекомендую вам также пройти этот курс. Если вы бровист, слэшмейкер и хотите увеличить свой средний чек за счет татуажа, сделайте это онлайн. На курсе вы научитесь всему, чему мы обучаем в наших школах и получите пошаговую инструкцию по работе на живой модели. Стоимость курса 20 тысяч рублей, если вы занимаетесь самостоятельно, 47 тысяч рублей, если вы занимаетесь с куратором и 133 тысячи рублей, если вы будете проходить его со мной. Подробности курса на сайте PMU3. Есть вопросы? Пишите мне в директ, я на них отвечу. До встречи на курсе!